друзья всем привет перед нами honda freed итак данный автомобиль выпускается с 2008 года всего два поколения перед нами предпоследняя версия ну и соответственно второе поколение аналогов этому автомобилю на наш взгляд просто нет просто не существует приведите пример аналогов которые вы знаете Продажи данной версии начались в Японии в 2016 году. По сравнению с предшественником, этот автомобиль, этот Фрид, стал еще более функционален, более вместительным. Изменился и внешне, и внутренне. К салону вернемся, но, допустим, расстояние между первым и третьим рядом увеличилось на 90 мм. Длина салона тоже подросла. Ну, Кузов вытянулся немного, всего лишь на 50 мм. Колесная база осталась той же. Автомобиль выглядит солиднее, намного солиднее. Клиренс автомобиля 135 мм. Посмотрите, какой массивный передок. То есть выглядит солиднее за счет массивного передка. По бокам автомобиль изменился. Ну и естественно он изменился по задней части. То есть внешний автомобиль изменился. Совершенно изменился. Да, он узнаваемый, но поменялся. Что касается подвески на автомобиле. Задняя подвеска идет полузависимая, балка. На переднеприводных версиях. На полноприводных версиях подвеска идет зависимая. Передняя подвеска независимая. Что касается двигателей на данных автомобилях. Базовый вариант переднеприводный с полуторалитровым двигателем. Хороший надежный двигатель L15B, мощностью 131 лошадиная сила и крутящим моментом 150 ньютонов. Тут и втек, и прямой впрыск. Есть гибридная версия с таким же двигателем, который работает по циклу Аткинсона и хондовской гибридной трансмиссии. В общем, роботом. Роботом, которого почему-то все не любят хотя в принципе проблем с ним не возникает ну и также с встроенным электромотором мощность таким образом если это полторашка бензин как я уже говорил 131 лошадиная сила если это гибридная версия 110 плюс 29,5 с половиной лошадиных сил на гибридного посмотрим версии. на салон и уже более углубимся. Салон унаследовал передняя панель, ярусную конструкцию, цифровое табло стало более инфо информативно. Увеличился проход между передними сиденьями на 50 мм. Новая конструкция кресел делает более удобную трансформацию салона. Чуть дальше покажу как это делается как он раскладывается несмотря на три ряда сидений есть багажное отделение в принципе нормального объема что касается комплектаций даже в базовой комплектации базовая комплектация уже предлагает климат-контроль рулевую колонку с регулировкой по высоте и вылету запуск двигателя с кнопки вот комплектация g уже включает более обширный список опций по комплектациям кому интересно можно открыть ром посмотреть почитать комплектации какие там есть но сейчас давайте более подробно посмотрим салон Итак, багажное отделение открывается не с ручки там есть кнопочка кстати очень удобно Широкая дверь, широкий проем, пол у нас идет ковровое покрытие, по бокам пластик. Как видите, удобная трансформация салона. Именно третьего ряда сидений он крепится по бокам на специальные защелки. Справа есть рычаг, опускается спинка, ну и соответственно поднимается, поднимается само сиденье делается все элементарно просто также и раскладывается все очень просто есть подголовники для третьего ряда сидений из удобств так называемый подлокотник с подстаканником ну и форточки для третьего ряда сидений да они неполноценные но тем не менее можно посмотреть в окно Обшивка двери багажника пластмасса. Дверь не тяжелая, закрывается легко. Справится ребенок, если, конечно, дотянется. Боковые двери сдвижные, открывается с кнопки. Не с кнопки, как открыть дверь. Просто потянули ручку. Электродверь. Дверь открылась. Второй ряд сидений. Подножка пластик. Также на полу ковровое покрытие, коврики. Есть подлокотник, он прячется. Ну и три человека смело садятся. Потянули за рычаг, сиденье откинулось. То есть движением одной руки. Все очень просто. Образовался проход на третий ряд сидений. Ну и также раскладываем сидушку. Места довольно много Именно на втором ряду сидений То есть три человека усядутся без проблем Садиться не будем На улице снег идет Ну так, ноги закидывать не будем То есть коленки никуда не упираются Есть ручка Очень удобно садиться в автомобиль Выходить с автомобиля Ну и в потолке тоже есть ручки В принципе, в принципе, очень удобно проход на первый ряд сидений, но им никто не пользуется, если честно. В дверных картах есть подстаканники, колонка, ну и соответственно стеклоподъемник. За ручку потянули, дверь закрылась. С левой стороны в данной комплектации тоже электродверь, если идут электродверь, если идет электродверь одна, он идет с левой стороны. Здесь все то же самое. Что и с правой стороны. углубляться не будем. Со стороны переднего пассажира дверная карта. Есть пластик, есть ткань. Есть кармашки, есть подстаканник. Очень удобно. Три отдела, даже четыре. Пластик не мягкий, но терпимо сиденье водительское, та же самая пластиковая подножка небольшая такая боковая поддержка имеется подлокотник рычаг сидушка ездит вперед ну и регулируется спинка, больше манипуляции с ней произвести невозможно бардачок стандартного объема сверху есть подстаканник с левой стороны панель как видите под дерево сделана ну и две такие ниши, два таких небольших пенала. Огромная торпеда. В принципе, пассажиру здесь больше ничего не нужно. Пассажиру будет комфортно. Две дуйки мы видим. Посадка в автомобиль. Водителю вернемся со стороны пассажира. Очень удобная. Ну еще раз. Внешний вид автомобиля. Ключ, двери открываются. Покажем сейчас. Дверь можно открыть боковую с кнопки. Бесключевой доступ. Как он работает? Подошли к автомобилю, за ручку потянули, автомобиль открылся. На закрытие нажимаем кнопку. Нажали, автомобиль закрылся. Открываем автомобиль, подошли, ручку потянули, все. Автомобиль у нас открылся. Дверная карта один в один плюс 4 стеклоподъемника те же самые кармашки автоматический стеклоподъемник только водителя регулировка зеркал складывание зеркал водительское сиденье имеет лифт сидушку можно немного приподнять, опустить подвинуть вперед, назад отключение систем антибукс, движение по полосе при столкновении двери можно включить можно отключить кнопку нажали дверь открылась очень удобно минус таких дверей с кнопки электро в мороз после мойки они замерзают ну и также с брелка Кнопку нажали, дверь открылась. Кнопку нажали, дверь закрылась. Посадка тоже очень удобная. Подлокотник. Бесключевой доступ. Чтобы завести автомобиль, нужно нажать на тормоз. Кнопка загорается. Нажимаем кнопку. Автомобиль заводится. Центральная панель, куда сводится вся информация. То есть глаза не нужно в сторону куда-то тянуть. Все удобно, ясно и доступно. Руль. Полный мультируль. Можно подключить телефон. Управление музыкой. Тоже довольно-таки удобная функция в автомобилях ну и круиз-контроль датчик при столкновении когда круиз-контроль активный это вообще замечательно места пространства довольно много розетка на 12 вольт снизу идет обдув Есть выдвижной столик, 3 килограмма, ну и есть подстаканник. Эко-режим, ай-стоп, регулировка дворников, частоты вращения дворников, поворотники, все стандартно. Трип А, трип Б. Шикарная панель. Очень большая. Климат-контроль. Есть даже в базовой комплектации, как я уже говорил. Регулировки. Регулировка температуры. Обдув больше, меньше. Кондиционер. Подогревы. электропереключения передач все как и в любом автомобиле посередине есть бардачок для водителя поделен на три части тоже это очень удобно про дуйки говорили две со стороны пассажира две со стороны водителя в козырьках солнцезащитных есть зеркала Единственный минус, без подсветки они идут. Зеркало заднего вида, я бы поставил побольше. Ну, небольшое зеркало для обзора салона, плюс подсветка для передних Друзья, ну, пассажиров. Вот такой небольшой обзор у нас получился автомобиля Honda Freed. Это действительно популярный, хороший, надежный автомобиль. Кому понравилось видео, обязательно подписка, лайк, палец вверх. На сегодня все, всем пока.